Диетический суп из сельдерея поможет сжечь лишние килограммы и очистить организм от токсинов, питаться таким супчиком советую не меньше недели, суп сварите за полчаса, будьте здоровыми и любите себя. Диетический суп из сельдерея помогает в том случае, если вы строго соблюдаете диету, рассчитана она, как и употребление супа, на одну неделю, суп из сельдерея можно есть и на обед, и на ужин. Даже на завтрак, разрешается есть отварную говядину, фрукты, рис, пить различные соки и компоты. Важно, конечно, и много двигаться. Как приготовить диетический суп из сельдерея. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. сельдерей. Пучок – 1 штука. Капуста белокочанная – 1 штука. Помидоры – 5 штук. Перец болгарский – 2 штуки. Лук репчатый – 3-4 штук. Бульонный кубик овощной – 3 штуки. Вода – 1-1-2 литра. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Количество порций – 6-8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем приятного аппетита, жду вас снова.